Всем приветики! Как у вас дела, как выходные проходят. Ой, у меня все прекрасно, все хорошо. прям, Ох, вот что значит дачка, свежий воздух, прям, красота, витаминчики, это смородинка, прям клубничка, налопались, ох, витаминчиков! Ну а сейчас анекдотик. Одного мужика вечно пилит, жена и теща, но сил нету больше жить. И в один прекрасный момент мужик не выдержал, когда даст кулаком постул и говорит: все, так с этого вечера одну ночь жарю тещу, другую ночь жарю жену. Жена говорит: ах ты зараза! И это же мама моя! На что мать говорит: доченька, да ты успокойся, он же мужчина, он знает, как правильно нужно делать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца Оставляйте свои комментарии Всем пока-пока